Space. Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами старта и добро пожаловать на новое видео по Cable Space Program. В этом небольшом видео снова будет задействован носитель QA-2 от компании Quantic Space, который я презентовал вам в прошлом видеоролике. Сегодня мы выполним доставку на суборбитальную траекторию над Кербином туристической группы в составе 4 пассажиров. Для этого установим командный модуль из мода Near Future Spacecraft на 7 мест, в том числе 3 места для экипажа, а также 4 пассажирских места. Данное видео было записано раньше, чем вы его смотрите. И я выполнил эту миссию далеко не с первой попытки. Поэтому пришлось несколько раз загружать сохранение. Итак, давайте начнем наш полет. Я буду его комментировать. Также полёт будет слегка ускорим для того, чтобы уменьшить тайминг видео. Итак, начнем. Запуск прошел как обычно. Сброс ускорителей на высоте в 38 тысяч метров был начат гравитационный маневр. В целом все как всегда. С той лишь разницей, что гравитационный маневр был выполнен радиально в мувель, а не в обычном направлении, как это обычно делается, если я это правильно сказал. Я растимул траекторию моего полета так, чтобы первая ступень могла приземлиться на западной оконечности материка, но чтобы в то же время Вторая ступень ракеты с моими дорогими пассажирами не разбилась, и я смог на нее переключиться. После достижения необходимой траектории, я осуществил расстыковку первой и второй ступеней. Затем был осуществлен вывод... Второй ступень на более длинную субравитарную траекторию. Это нужно для того, чтобы пока мы сажаем первую ступень, вторая ступень спокойно летела в космосе без нашего участия. А наши туристы наслаждались своим путешествием, которое они купили за кучу денег. После завершения работ с второй ступенью я приступил к посадке первой ступени, которая, к счастью, еще не начала вход в атмосферу. Поэтому я спокойно переключился на нее. К сожалению, посадить первую ступень ракеты на твердую землю мне не удастся, так как по неизвестной причине траектория ее полета растянулась. И теперь ее конец попадает в воду. Чаще всего первая ступень этого носителя переживает посадку в воду достаточно тяжело, потому что топливные баки имеют очень низкую даропрочность, и чаще всего они просто сплющиваются под давлением воды, в которую они упали. Поэтому чаще всего я стараюсь избегать посадок на воду. Ну что же, время торможения. И бум! Удивительно, при этой посадке на воду, моя ступень не сплющилась, как она это обычно делает при такой посадке, а осталась целой. Это означает, что мне удалось заработать больше кредитов на этом возвращении. Благодаря тому, что место посадки было ближе к центру управления, чем раньше, я даже на этом смог выиграть немного денег. Но не стоит задерживаться, ведь в космосе у нас осталась вторая ступень с нашими пассажирами. Поэтому через центр снижения я переключаюсь на нее. Как мы видим, она уже очень давно прошла по центру, и сейчас идет достижение. Условия контракта по доставке туристов на субъетальную траекторию мы выполнили. Теперь мы можем также выполнить краткий выход в открытый космос, что я только что сделал. Получить не немного кредитов за контракт и вычать торможение об атмосферу. И тут я опять совершаю ошибку такую же, которую уже совершал в этом видео. Из-за неправильного использования двигателя моя траектория увленилась. В результате чего... Я смог устроить моим туристам долгий абракцион наблюдение за пламенем, которое образовалось из-за долгого сопротивления воздуха. По-хорошему, за такую фееричную прогулочку туристы в реальной жизни могли бы и доплатить мне. Но, как всегда, в Ксп таких вариаций оплаты не предусмотрена. В итоге я вошел в плоды своей атмосферы еще раз, в этот раз уже окончательно, и начал процесс снижения для посадки. После всех этих манипуляций двигателем топ в баках закончился. В результате было принято решение отстыговать. топливный бак и двигатель оставив только пассажирский модуль и тепловой щит. После отстыковки была продолжена процедура обыкновенной посадки без двигателя. И поскольку дальше комментировать в общем-то нечего, я ускорю запись под музыку. В момент посадки тепловой щит взорвался от удара. Тем не менее, все пассажиры остались живы и здоровы. Они поблагодарили меня за полет. А я благодарю вас за просмотр этого видео. С вами был Стартер. Всем удачи и пока.